и вот я в эфире всем доброе утро доброе утро youtube доброе утро инстаграм хорошее настроение солнечно тепло я нахожусь в алании и сегодня у нас будет розыгрыш розыгрыш 14-дневного проживания в отеле. так что обязательно досмотрите это видео до конца и мы выявим победителя. плюс ко всему прочему я прямо нахожусь возле моря и мы с вами узнаем, какая водичка, да, в конце этого эфира я обязательно сделаю социальный стриптиз. Вот, все новые и новые слова приходят в обиход. Вот придумал такое, потому что я социальный человек, а частичное раздевание – это стриптиз. Поэтому я скину эту одежду, останусь в плавках и пойду прямо в море, скажу вам, какая вода. Так, ну что, есть у нас уже контакт, сейчас я все проверю и перейдем к делу. Потому что очень много информации, которую вы меня спрашиваете. Очень много э, всевозможной э, информации, с которой мы делимся в группе в Телеграм. Вступите, если еще не вступили. Очень легко это сделать. И сможете э, делиться информацией, которую вы знаете, и узнавать информацию, которую э, знаем мы. Так что совместно все это, все это с вами, думаю, выясним. Так, окей. 5 секунд технического эфира друзья хочу очень поблагодарить всех кто мне помогает это дима долгов это макар анжела лена михаил максим витя друзья большое спасибо за вашу помощь без вас не было бы канал так, таким как он есть сейчас вот вижу уже пошли посыпались прям такие сообщения нас уже очень много Елена Никитина, добрый день. Назар, привет из Урала, привет, Уралу. Коннов Александр, Южный Урал, привет, Анастасия Белых, здравствуйте, здравствуйте. Анжела Митевская, добрый день. Трансляция еще не началась, началась. Виталий. Сами, всем доброе утро, доброе утро, привет, привет, привет, Дмитрий ребежи всех приветствую из севера, всем доброе утро, всем привет из Краснодара, привет Краснодару тоже, и Димиту в частности, привет Регина, Регина, привет из самара привет, Прага смотрит, ура, Прага! Очень рад, что у нас такая большая аудитория. Институт разрешения конфликтов и медиации, привет, назару и всем-всем-всем. Привет, Саша, очень рад тебя здесь видеть. Назар, доброе утро. Классные виды Алании. Да, старался. Пляж классный, действительно так и есть привет из крыма я зика люблю вас спасибо аналогично самара на связи всем удачи дмитрий долгов доброе утро группа в телеграме есть ссылка так что проходите пожалуйста и вступайте в нашу группу привет из днепропетровска привет лариса привет привет классно выглядите спасибо доброе утро доброе привет Ну как там фортуна улыбается сейчас узнаем юля Доброе утро, хорошая погода у вас там, действительно так и есть. У вас, у вас, уфа тут и смотрят Василий Васильев, очень приятно. Ирина пишет, доброе утро всем из Новосибирска. Айжан, привет из Астаны, ждем с друзьям Приветствую всех в Ютубе. Это были мои подписчики и друзья из Ютуба. А сейчас я хотел бы узнать что у нас творится в инстаграме Потому что сегодня мы делаем трансляцию сразу на два ресурса и сегодня розыгрыш в розыгрыше будет участвовать много людей естественно всем им интересно узнать кто же все-таки победит Фух, достаточно жарко кстати о температуре 28 и 8 вот для тех кого это интересует Температура воды вчера буквально-таки купался было 22, объездил 10 пляжей, снял классное видео, сейчас будем монтировать и в сторисах у меня очень много информации полезной для вас, поэтому очень хочется, чтобы вы проходили и смотрели. Так, так, так, так. Вот сейчас вот подключаю. Все ресурсы так вроде бы у нас Инстаграм тоже смотрят так что приветствую всех кто к нам присоединился полезная информация заключается в том что у нас будет приз 14-дневное пребывание бесплатное в отеле квартирного типа то есть там сдаются квартиры со всеми удобствами можно готовить можно пребывать там в дружной компании или семьей потому что там могут разместиться четыре человека отель навехонький я его снимал еще в марте но потом случился коронавирус и открытие перенесли и вот буквально неделю назад он открылся, я еще раз приехал, снял видео. И вот именно под этим видео нужно было оставить комментарий «Хочу отдыхать в Анталии». И потом уже э, с помощью специальной программы, которая вот у меня здесь уже забита, ну, вот мы выявим через некоторое время, когда все соберутся, имя победителя обязательно чтобы этот победитель э, с ютуба смог ответить да я здесь мы сверим аккаунты и все и победы ваша достаточно легкие были правила э, я не усложнял очень хотелось сделать действительно приятно без всяких там усложнений что вот надо обязательно поделиться в соцсетях и так далее скажу по секрету я не буду это особо проверять и в программу это особо не вбивал. То есть главное, чтобы вы были подписчиком моего канала, оставили комментарии ⁇ Хочу отдыхать в Анталии ⁇ и программа рандомным образом выберет имя победителя. Не буду долго объяснять, что все по-честному, потому что программа себя зарекомендовала. Потом в привате могу объяснить, какие гарантии. Вот, те люди, которые разрабатывали эту программу, гарантируют, что никаких фальсификаций невозможно сделать. Да и зачем мне? Я могу открыто кому-то лично подарить, но я хотел, чтобы все было по-честному. И чтобы вы могли в равной степени все насладиться нашим замечательным отдыхом тем более что сейчас у нас здесь хорошо и мы ожидаем отдыхающих теперь давайте перейдем к новостям а после этого мы обсудим ваши вопросы и чуть позже мы разыграем приз вот такой последовательности предлагаю все это сделать согласны отлично тогда начали так смотрю ваши сообщения. сообщения ну, пока еще никаких вопросов таких нету которые бы срочно нужно было ответить буду отвечать на интересные вопросы сразу хочу сказать приветствую в инстаграме вижу что у нас уже много сегодня мы разыгрываем приз для этого нужно пройти на youtube канал вот. назар давыдов проходите дорогие мои подписчики в инстаграме а я по поводу новостей хотел бы сказать буквально несколько слов за прошедшую неделю каждый день приходили какие-то новые сообщения мы их обсуждали в моей группе в телеграме и сталкиваемся с тем что иногда одна новость противоречит другой почему-то официальные люди поэтому на многие ответы так и точнее на многие вопросы так и не нашли ответов но дискутируем усиленно. вопрос номер один топовый это когда же откроется сообщение с россией мы надеемся что к середину июля у меня друг купил билет на 16 число и потратил 16 тысяч рублей обещают что не будет переносить хотя другой товарищ покупал в победе на по моему 15 июня и у него это дату перенесли на неопределенное время короче с победы вообще непонятно. по поводу происходящего у нас в телеграме очень много полезной информации дмитрий долгов находит и мы ее обсуждаем вот в частности про по поводу перелетов наконец-то определилась дата что украина с 1 июля точно будет может даже раньше у меня коллега взяла билет на 18 июня проинформирую как долетит потому что это едва ли не главное мерило работает сообщение или нет так то есть реальные реальные люди реальные перелеты список стран куда полетят самолеты в первую очередь хочу перечислить несколько стран которые уже почти процентов будет вообще список состоит из 40 стран но пока сложно сказать в каком объеме действительно все это будет происходить таджикистан литва азербайджан точно на прошлом деле Турция и азербайджан кстати вели взаимный безвизовый режим на целых 90 дней и 6 июля Прилетела новость о том, что Азербайджан будет на замке до 1 июля. Поэтому, не знаю, чему верить, делюсь всей информацией. По поводу 20 июня Казахстан. С 22 июня Кыргызстан и Латвия будут открыты. В данный момент ведутся переговоры с еще 90 странами. И Турция, возможно, откроет границы и для них. С понедельника открыли пляжи. Я проехался по всем пляжам Алании. И ждите на следующей неделе видео. Будет топ-10 пляжей Алании. Плюс, ко всему прочему, снял видео о том, какие изменения ждут всех нас в туристическом сезоне 2020 года. Очень полезное видео. В понедельник 17 17.00 ждем. Спасибо, Макар, за помощь. Мы использовали новые технологии. Надеюсь, вы оцените и поставите лайк. По поводу пляжей. Еще хочу добавить, что очень много, несмотря на запрет выхода детей, на протяжении недели, только два дня им отвелось теперь на выход из дома, все равно детей было достаточно много. Так что делайте выводы. По поводу всего того, что происходит на, в плане переездов и этого хес-кода, кто не знает, скажу, что этот код ввели для того, чтобы локализировать распространение коронавируса. Теперь каждый житель Турции должен для переезда получить из одного города в другой получить этот самый хэскот и ехать все спокойненько я провел специальное расследование даже прошел в междугороднюю автостанцию и поспрашивал ну вот как клиент ну вот, как я могу поехать что мне для этого нужно не буду сейчас на этом останавливаться полезная новость смотрите видео на ю в 17.00, а в Инстаграме в сторисах уже есть фрагменты очень полезных моментов, которые, в принципе, и войдут в сюжет к большому видео на Ютубе. Так что выбирайте, если срочно, можете посмотреть сегодня в сторисах. Если не срочно, хотите сразу все посмотреть, то в Ютубе в 17.00 в понедельник. По поводу границ, границы будут открываться, мы в это верим. Проехался на машине вдоль пляжа, пока снимал видео про пляжи Алании и заметил, что пляжи работают. А вот отели пока еще не совсем скажем так, вся ну вот, в большей мере закрыта, все ждут открытия границ и пока только внутренний туризм худо-бедно работает, по поводу велосипедов неожиданно такая новость. Я сам велосипедист, часто езжу на велосипеде, и меня очень порадовало, что Турция сейчас открывает новые.. Грани этого туризма велотуризм будет в турции еще более развитым чем раньше вот поэтому я считаю вы должны знать о том что в принципе вы можете привозить и свои велосипеды для того чтобы потом кататься здесь потому что вот открывается проект велосипедного маршрута между древними городами от Гейского до Алании и всю Анатолию вы сможете проехать от Газипаши до Мерсина и хата и проехавшись, я посмотрел очень красивые места действительно на велосипеде будет классно поездить. Вот имейте в виду, что велосипед можно привезти сюда, потому что здесь велосипеды несколько дороже, но их тоже можно купить. Но будьте, пожалуйста, внимательны при загрузке своего двухколесного друга вот, и упаковке, потому что авиаперевозчики тябляп складывают такую технику кидают иногда были случаи когда приезжали велосипеды с погнутыми колесами будьте внимательны в этом отношении мне больше всего нравится turkish airlines ну и там тоже стоит проверить как все упаковано ну а если вы не хотите рисковать здесь тоже можно купить но имейте ввиду это делается несколько дороже делается стоит несколько дороже в любом случае если вдруг понадобится информация посоветую где лучше купить велосипед сам очень люблю поэтому так долго разговариваю на тему и на велосипеде здесь можно много где поездить кстати здесь и мотоспорт развит у меня есть видео на канале где я снимал международный этап по мотокроссу он проходил в кемере очень красочно красивая серьезная трасса именитые спортсмены которые входят в топ-10 мировых спортсменов в данном виде спорта и очень все было хорошо сделано так ну что через некоторое мгновение буду приходить к вашим вопросам а сейчас вопрос который пришел мне на youtube в течение недели меня спрашивали как можно себя обезопасить при сдаче своего жилья в аренду и чтобы не, не портили имущество Друзья, отвечу коротко, мне часто задают этот вопрос, занимаюсь недвижимостью и сталкиваюсь постоянно с тем, что люди перестраховываются, даже те, которые купили квартиру для сдачи, они хотят, чтобы их имущество, они все полностью обставляют, так вот, чтобы не портиться. Все очень просто, друзья, именно поэтому и берется депозит. Если что-то не так, депозит забирается и покрывается расходы на устранение тех недочетов, которые принесли отдыхающие друзья я сейчас нахожусь на берегу моря за мной алания справа от меня слева от вас море песок там дальше дорога это я к тому что я использую сейчас мобильный интернет может время от времени лагать интернет но не отключайтесь я обязательно вернусь в эфир если вдруг даже будут какие-то провисания но вроде бы интернет нормальный напишите мне пожалуйста так по поводу по поводу вопросов меня еще спросили, можно ли оформить сделку, не прилетая в Турцию? Друзья, да, можно. Можно оформить сделку на куплю-продажу недвижимости, не прилетая в Турцию. Это делается достаточно просто. Сам был удивлен, как насколько все просто здесь в Турции делается. Техника уже позволяет. Вы идете. В консульство Турции, в посольство Турции в вашей стране, где оно ближайшее находится, там в Москве, в Питере или там в Киеве, близлежащие города наверняка вы найдете тот город, где находится посольство, чтобы поближе э, приехать. Выписывайте доверенность на человека, которому вы доверяете э, э, покупку недвижимости на себя. Здесь не может быть подвох, потому что там дается право на приобретение недвижимости именно на вас. Далее все очень просто. Вы делаете скриншот этого документа, и отправляете тем, кто будет делать, эту, грубо говоря, покупку. По этому скриншоту приходит в специальное государственное учреждение, где по этому номеру, по коду вам выписывают, точнее, не вам, а доверенному лицу выписывают доверенность на право покупки вашу пользу квартиру, и потом вы перечитаете деньги, приобретается квартиры именно на вас, и таких сделок становится все больше, потому что не все могут вылететь, а кто-то уже став один раз Клиентам уже понимают, что это все работает, и спокойненько инвестируют в недвижимость Турции. Кстати, при инвестировании в Турции в размере 250 тысяч евро вы можете стать в течение, ну, скажем так, 3-4 месяцев гражданином Турции иметь паспорт. Для многих это очень важно. Столкнулся с тем, что особенно из Афганистана, Ирака, вот, людям это очень нарко, потому что там у них капец, что творится. По поводу покупки ответил спрашивает у меня студент могу ли я получить разрешение на работу можете получить разрешение на работу однако право на работу для аспирантов и студентов бакалавриата можно получить после первого года обучения это делается в министерстве труда и соцзащиты так что знаете, приезжайте работайте, наслаждайтесь этой замечательной солнечной страной турции и учитесь потому что учеба свет не учение с тьма, сами знаете Интересный момент. Турция в этом году еще взяла одно направление новомодное. Это IT-технологии. Разрабатывать всевозможные проекты. И тут для моих друзей, айтишников, иностранцев, хочу сказать, друзья, вы можете попасть в программу по обучению. Попробуйте выяснить эту ситуацию. Я не владею ей на 100%, но уверен, что вы с вашими навыками можете посервить в интернете и найти ответы на эти вопросы. Кстати, о слову ⁇ серфить Есть channel surfing, когда человек сидит, залипает возле телевизора, не знает, какую программу посмотреть, переключает лихорадочные каналы, а есть настоящий серфинг. Вот я сейчас нахожусь на пляже, где серферы обычно в Алании, когда налетает ветер, купаются и катаются на серфах. Здесь даже станция есть, которая в 2012 году была открыта, и теперь здесь в большом количестве вы сможете увидеть людей, которые серфит, когда идет шторм. Я обратил внимание, все прячутся от дождя, от ветра. Вот были зимой несколько дней, когда вот реально был сильный ветер. так Что вы думаете? Здесь просто столпотворение с красивыми досками, командированием. Ну, вот парни накаченные, были девушки. Вот, смотрят на море вдали, говорят: сейчас мы пойдем Такие встают и такие. Фу. Ну, короче очень нравится. Так что вы сможете здесь найти отдых на любой вкус. Если приедете, очень рекомендую вам обратить внимание на серфинг, потому что вот здесь он в Алании достаточно развит и есть где по серферить. Так, окей. Друзья, переходим к вашим вопросам и напоминаю, что сегодня мы разыграем приз 14 дней пребывания в отеле Golden World. А это а Анталия, Новехонький, который э, сдается не просто в виде номеров, а в виде целых квартир, где все. И кухни, и балконы, и можно даже заказать еду, если вам лень готовить. Все включается туда по оплате. То есть и интернет, электричество, все входит в цену от 30 до 70 евро. И это на 4 человек. И все официально. Потому что многие сдают свои объекты недвижимости, скажем так. Не, не совсем официально. Тут все официально, вы там официально прописаны. И я уверен, что вам эти моменты а, понравятся. Так что обязательно разыграем а, а, приз. Нас уже смотрит 70 человек. Отлично, друзья. Рад, что у нас такая активность. А, напомню, что у меня программа уже заряжена и ждет имени победителя. Она сама решит. Я даже не знаю, кто будет. Представляете? Так, друзья, пробегаюсь по вашим вопросам. Ого, ничего себе, сколько вы мне написали. Новые красавчики. Правильно, пишите дальше. Я сейчас буду отвечать. И так, так, привет, Сурала, привет, добрый день, Назар, добрый день. В Днепродосске сейчас 26 и не Скоро можно будет искупаться. Я, кстати, тоже здесь искупаюсь. Чуть попозже. Так что не отходите от своих телефонов, гаджетов, экранов я обязательно покажу социальный стриптиз, блин, придумал себе тоже название. Так, хочу отдыхать в Анталии. Отлично. Привет всем из Тольятти. Привет. У меня вопрос. Я студент Турции. Могу ли я получить разрешение на работу? Вот я ответил на этот вопрос. Да, можете. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Валентина Меньшова с праздником всех святой Троицы, благополучия вам и вашим близким. Друзья, я же тоже хотел вас поздравить, но закрутился. Поздравляю вас с праздником Святой Троицы. У нас зрители из разных городов, разных конфессий, разных вероисповеданий. И я с огромным удовольствием и уважением поздравляю всех со всеми праздниками на Земле. А праздник Святой Троицы это серьезный христианский праздник. Я присоединяюсь, Валентина. Спасибо. С праздником Троицы Ремакс Сун отвечает тоже. Александр Назар, если розыгрыш выпадет на нас, а он выпадет, имея в виду, мы с 15 сентября только сможем приехать на своей машинке Так что и стояночку сразу бронируем. Окей, Александр, договорились. С уверенностью это хорошо. Хочу отдыхать в Анталии. Ленура это здорово андрей герасимов привет из киева у нас плюс 28 ждем встречи в анталии валентина привет из саратова у нас сегодня солнечно-тепло такой праздник великий отлично такое в милис хочу отдыхать в анталии милис хочу сказать что вы должны написать это сообщение были по другим видео так что посмотрите внимательно что у нас э, с правилами, и вы можете еще успеть. Я думаю, что минут через 15 проведу розыгрыш. Так что посмотрите внимательно и все у вас получится. Спасибо, Назар. Пишет Виктор Лакевич. Доброе утро, Назар. Успешного тебе дня, праздничного дня. Желаю здоровья, терпения, силы, мудрости и мужской харизматичности на пляжах Клеопатры. Все сделаем. Так, Жора Карпов, привет. Какой вид? Быстрее бы разрешили вылет. Жора, прекрасно вас понимаю. Вылеты скоро разрешим. Вот я, пора, смотрю на небе ни одного самолета. Думаю, если то же самое будет делать жители района Лара, что в Анталии, они, наоборот, порадуются этому момента Потому что у них каждую минуту вот так самолеты. Они привыкли к этому. Сейчас из-за того, что самолет не летает, они, наверное, вздохнули, такие, ой, тишина! Но скоро, друзья, Лара! Район Лара, слушайте меня внимательно, скоро опять этот шум возобновится, так что держитесь. Спасибо Жора за вопросы и за то, что вы наслаждаетесь видами вместе со мной. Мне, честно говоря, виды самому не особо радуют, так как радуют, когда делюсь этими видами с моими друзьями. Так что оцените, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Я ж старался. Спасибо. Так, всем привет из Москвы с праздничком, и вас тоже ирина еще один привет Ты из саратова с праздником троицы все ждем хороших новостей когда же можно будет поехать отдыхать в турцию всем здоровья хорошего настроения спасибо ирочка спасибо большое тоже с праздником троицы поздравляю добрый день рая изра хороший никнейм. откроет несомненно успокаивает ремакс виталий Самиев, надо там открыть байк Шоринг, чтобы свой велик не вести не особо это работает здесь свяжитесь со мной если интересует расскажу подробнее вообще таймшеринг здесь не очень прижился равно как и в, в, в абертакси. такси в Анталии есть на прокат велосипеды есть точно екатерина порошина доброе утро А как будут организованы экскурсии турагентства будут экскурсии я вот буквально днях ходил изучал этот вопрос здесь в Алании. хороший вопрос сказать спасибо большое отвечу сказали что уже на яхтах и актерочках можно кататься И это ждут объяснения ситуации потому что даже владельцы не знают нужно будет обязательно соблюдать 50-процентную заполняемость на корабликах или можно на сто процентов заполнять кораблики если будет стопроцентная заполняемость то цены останутся такие же если будет 50-процентное заполнение, то это ляжет на наши плечи и будет, ну, наверное, раза в полтора-два дороже, чем в прошлом году, сами понимаете. Такая же ситуация, кстати, в перевозках, в автоперевозках людей на автобусах. Фу, заговариваюсь уже. Уже, значит, припекает. Вот э, в автобусах, если вы будете ездить, то вам придется заплатить за себя и, как говорится, за того парня. В социальная дистанция, одно кресло должно быть пустым, и за него заплатите именно вы, если будете путешествовать. По поводу других экскурсий, пока даже владельцы мне еще ничего не сказали, вот э, наблюдал такую картину агентство турагентство сидит на табуреточки традиционно турок вот и такой считает ворон ждет у моря погоды я с ним разговорился спросил про всю ситуацию он мне говорит мы сами еще пока не знаем вот в памуккале в, в каппадокию будем возить но как что когда пока еще не знаем Думаю, что с 15 июня будет более понятно а пока вот предлагаю вам яхтенный тур и дальше мне рассказал про яхтенный тур так что катя надеюсь я вам ответил если э, не совсем полно то обязательно смотрите в понедельник 17.00 видео о том какие изменения ждут нас в 2012 двадцатом году вот, в туристической сфере здесь турция подготовил такое видео сейчас оно демонтируется макар большой привет так были в анталии в июле отличная погода у нас в украине в это время жарче кажется потому что сухой воздух да абсолютно верно кирилловка уже работает знаю что там уже база переполнена, в одессе тоже Многие думают, как же побыстрее выбраться к нам сюда, в Турцию. И вот мои друзья 18 числа купили билеты из Киева, сюда, в Анталию. Посмотрим, как долетят, сразу же вам скажу, потому что очень многие хотят сюда приехать. Ну, сами по в Одессе цены даже дороже, чем здесь, в Анталии, в Алане, а серии ниже. Людей. Пруд-Пруди. Единственный плюс то, что из Киева до Анталии, ой, до Одессы можно доехать там за три часа. Но разве это вещественный плюс, если учесть, что примерно столько же времени вам понадобится для перелета сюда в Анталию? А? Подумайте. Так, окей. Следующий вопрос у нас от валентина А нет, это просто. Пока интернет нормально. Отлично, очень рад. Интернет нормально, пляж шикарно спасибо, Ирочка. Интернет норм, интернет норм, это вы мне отвечаете. Спасибо, что вы так мне отвечаете. Уже 82 человека. Вот. Они-то и будут участвовать, потому что кто услышит свое имя, свой никнейм и не сможет подтвердить в реальном режиме здесь свое присутствие, я сразу же перехожу к следующему. Я предупреждал. Это у нас должно быть понятно, чтобы никто потом не обижался жора карпов а школы серфинга есть в анталь в знаете жора хороший вопрос есть частные уроки есть люди которые преподают в частном образе вот так скажем а вот здесь есть небольшая контора в 2012 году открылась и там они тусуются общаются, и я уверен что вам там смогут помочь если вы захотите заняться серфингом обращайтесь я вам дам координаты конторы пообщайтесь с ними ирина Кияева. окей я подумала что пропустил нет вы не пропустили турция то откроет границы а вот наше российское правительство откроет ли собрались с семьей ехать на своем автомобиле с урала через грузию в октябре очень надеемся что поездка все-таки состоится я тоже надеюсь вы знаете что думает российское правительство не знаю у них какие-то иногда хаотичные мысли то одно то другое эту третью. Но однозначно они хотят, конечно, вас всех а, оставлять подольше в России, чтобы ваши денежки потом попали с помощью некритых манипуляций. Им в карман. Все, не буду а про политику, ждем в Турции. Так, а, моим знакомым перекинули путевки с мая на сентябрь. Вот, пожалуйста, вам а, результаты. Ждем, все ждут, скучаю по морю и турции Шикарный вид. Спасибо. Как выиграть путевку? Какие условия? Виталий, а, Витадий Булкин, уже несколько поздновато, сейчас не буду на этом останавливаться, сейчас же будем скоро разыгрывать. Здравствуйте, привет из Уфы, хороших выходных, спасибо. Зульфия пишет, добрый день, Назар, рада снова видеть вас, всех благ с праздничком, спасибо, большое спасибо, привет из Питера, спасибо. Назар, здравствуйте, как относятся к кошкам арендодателей есть возможность снять квартиру в Лимане или в Хурме с двумя кошками. Юля. Плохо относится. В двух словах скажу, плохо. Очень многие ставят в условия при сдаче в аренду, чтобы никаких животных не было. Им все равно, у вас маленькая собачка или здоровый дог. И то же самое по кошкам. Поэтому сложности будет, но уверен, что можно будет подобрать хорошую квартиру. Так что, если будут вопросы, обращайтесь. Но вообще предложений на рынке достаточно много. Цены не упали. Цены примерно такие же, как и в прошлом году. Что на аренду, что на покупку и думаю что в ближайшее время на покупку вот это очень частый вопрос снижаются ли цены на приобретение недвижимости сейчас цены еще пока не упали но я думаю упадут если такая ситуация с коронавирусом продлится еще как минимум год многие специалисты говорят нет нет цены будут только расти я утверждаю вот помните мои слова если год такая история продлится то цены поползут вниз пока это факт цены не ползут вниз они такие же и в принципе люди покупают даже дистанционно а те кто продают квартиры не спешат снижать цену и ну, не сейчас так потом продадим Потому что землю не производится, с одной стороны море, с другой стороны горы, земля в ресурсе, не будут покупать россияне, будут покупать арабы. И, кстати, они сейчас на первом месте по количеству покупателей недвижимости. Не будут покупать арабы, будут страны азиатские покупать. Это Корея, Китай и так далее. У них денег тоже как фантиков Так что тут с продажей недвижимости проблем не будет. А когда вам выгоднее купить, то сжижижите со мной. Из какого вы страны я вам посоветую как правильно поступить и что лучше приобрести потому что есть масса вариантов окей дальше Наталья, хорошего вам персональное спасибо за 49 лайк диме так так так очень люблю анталию отдыхали в серии и гранд-парк лара шар на отеле да согласен пропал и нет так всегда так надеюсь сейчас нет работает давайте все работает иногда лагает я предупреждал спасибо за понимание просто с этим тут ничего не поделаешь ну что справа от меня слева от вас красивый вид на центральную гору где коле расположена наша ланейская вчера буквально таки мой друг кирилл ходил туда на платную экскурсию 30 39 стоит уже работает и в принципе на финикулере, кстати, очень рекомендую сейчас проехаться, потому что на финикулере сейчас замечательные скидки. Смотрите мое видео в 17.00, узнаете подробнее, какие и на кого они действуют. А в сторисах в инстаграме я уже выложил эту информацию. Скажу двух словах: что каждый второй билет бесплатно И еще какие скидки, но об этом уже подробнее смотрите. там. У нас 87 человек отлично, друзья. 35 минут в эфире. И я думаю, что через пять минут мы перейдем к розыгрышу приза это 14-дневное пребывание в отеле квартирного типа который называется golden world находится в коньялты рядом с горами море не близко где-то полтора километра но ходит трассер все там вся плата включена введена разовую цену там от 30 до 70 евро там можно еще поторговаться они только что открыли и как вы понимаете часто те кто открываются в желании привлечь новых клиентов делать всякие маркетинговые ходы там польку бабочку этого танцевать только чтобы угодить клиентам а моим клиентам точнее зрителям пообещали скидки так что имейте ввиду и сегодня первая 1 мы разыграем 14 дней проживания в этом отеле до пандемии я снимал это видео договорился с руководством что знаком чтобы дали хотя бы пять дней проживания они говорят ну хорошо прошло время и я передогорился теперь у нас две недели 14 дней так что желаю всем удачи действительно хочется чтобы как можно больше людей могли насладиться проживанием в этом отеле и по поводу происходящего у нас в комментариях что же что же что же у нас происходит так я почему-то не вижу вопросы от моей аудитории в инстаграме но думаю что мы с этим разберемся я потом обязательно всем отвечу уже когда видео сохранится я вижу что нас много участвует и кривой рок с нами Привет, кривой урок для участия в конкурсе, проходите на YouTube канал. Потому что сейчас мы -да будем разыгрывать приз 14 дней при ну а потом я скину эту рубашку и пойду и скупнусь и расскажу вам это, об этом. Честно говоря, я сейчас с гораздо большим удовольствием сел бы на велосипед и прокатился по набережной, коли уже это можно делать. Но понимая, что многие ждут. Информация о том, какая же вода стала ли на другой, я специально скупнусь и расскажу вам об этом. Она, по всей видимости, все такая же мокрая, не кристаллическая, очень чистая. Кстати, действительно очень чистая. Я вчера снимал видео, объехал 10 пляжей, и вода реально просто очень чистая и красивая. Кстати, про видео, я снял видео про отель, выложил его, про 31 пункт, который вы должны знать о Турции. и в 17.00 в понедельник выйдет видео о 20 изменениях, которые вы должны знать, если хотите отдыхать в Турции в 2020 году. И в середине недели следите за моими эфирами и трансляциями и видео. Кстати, нажмите колокольчик, тогда вы будете получать от меня уведомления, когда будет новые видео. ты вот, В середине недели будет видео о пляжах. Десятка лучших пляжей Алании. В каждом пляже сделал сюжет и сравнил. И я думаю, эта информация будет вам очень полезна. Ну что? Сейчас я нахожусь на пляже, который называется Кей Кубат, в честь Аладдина Кей Кубата основательная Алани. Спасибо. Вот а? Биг Блю, да, на правах рекламы. Они когда узнали, что я здесь буду делать трансляцию, отказались на отрез брать у меня деньги. Как, ну, может быть, вы скажете про нас. Конечно, скажу. Замечательные люди, клиентно ориентированы. Очень у них ухоженно, и всячески рекомендую. Оставлю даже в описании после трансляции акацию этого места. Потому что вид действительно шикарный, вход хороший, обслуживание быстрое, четкое и очень душевно люди относятся ну, к иностранцам. Они сначала не знали, что за человек в белой рубашке входит на пляж. Вот, а когда подходил. Вы тоже должны знать, но это вы уже узнаете в 17.00 в понедельник из моего нового видео. Но дело небольшой спойлер, потому что только что с этим в очередной раз столкнулся, когда я приходил сюда, прежде чем э, на, на, начать э, раскладывать вещи, ко мне подошли с таким, ну не знаю как назвать, наверное, электронный пистолет, представили мне колбой и говорят, эй, парень, сейчас мы посмотрим, какая у тебя температура. И сказали, что нормально, купаться можно, здоров. А если бы было бы выше, грубо говоря, 38, то мне сказали, извините, у вас есть риск заражения коронавирусом, пожалуйста, освободите помещение. Где люди с носилками? Ну, или как так, это я так фантазирую. Но, по крайней мере, бы не пустили на пляж. Так, вроде бы ничего не забыл. Спасибо большое за активность. Еще раз хочу напомнить, что я с радостью 93 участника единовременно у меня на канале отлично друзья тепловизор точно называется спасибо виталий подсказал мне а то я тут думал думал голову ломал привет приятного вам отдыха благодарю за красивые видео назар приколист да у меня есть справка есть так друзья настал этот волнительный момент сейчас надо надо это сделать Ритуальные танцы, чтобы победил самый достойный. О, фортуна, фортуна, где же ты? Кто победит? Аумба. Все, хорош. Так. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Ноутбук не работает. Шутка. Представляете, да? Так, хочу. Это главное накаркать. Не да, да, да, да, не буду шутить. Так э, хотя я, в принципе, не сглазливый. Но сейчас вот посмотрим, как по факту это будет выглядеть. Так, друзья, э, вы сможете увидеть, как я разыгрываю приз. Э, разве что вот таким вот образом. Сейчас я подойду с обратной стороны и вам все покажу. Так, так, так видно надеюсь видно так друзья вот у меня есть специальная программа так держу на ветру вот программа и сейчас с помощью нее мы выявим имя победителя так наверное поярче попробовать сделать ну нет не получается видно так надеюсь что видно Вот видите эта программа и сейчас я нажму мне повезет и кому-то действительно реально повезет, мы узнаем имя победителя. Итак, вот мой. У Марадона была счастливая рука Марадона, у меня счастливый палец Назара да выдала. Итак, нажимаю. И сейчас высветится имя победителя. Итак, внимание. Юра Захаров. Отдыхать. Хочу отдыхать в Анталии. То есть вся процедура соблюдена. Теперь Юра должен мне очень быстро ответить, здесь ли он потому что если его вдруг здесь нету то мы будем продолжать выявлять победителя так смотрим что мне тут ответили 98 человек почти сотка так давайте еще два человека будет нас точно юра захаров вы у нас пока победитель буквально минуту смогу подождать вот я даже поставил таймер так что в течение минуты Юра Юру Захарова жду в прямой трансляции, чтобы он ответил, что я здесь. Да, я не фейк, я действительно хочу приехать. То есть жду вашего подтверждения. Где Юра? Правильно, Жора Карпов. Где Юра? Так, поздравляем Юрия, поздравляем. Валентина очень, кстати, радует, когда люди могут радоваться за других. Если сейчас Юра не ответит, еще осталось какое-то время, то то-то -то к сожалению что-то бы <связываю> могу быть за него <связываю> так приколисты так так так у меня на аватарке там юра такой модный парень в очках загорелый ну вот я смотрю аватарку пока не вижу так так так юра прошу не отвечай <связываю> пишут так так так Ремакс наталья денисю юра Поехал уже в Анталию. Так, меня давайте. Юра, ау. Давай, бра. Бра. Бро. А не бра. Бра, это он такая. Это, как его? старшер вот. Бра. Сто человек в жире. Юра, ура. Вот радуюсь этому моменту. Потому что сразу чувствуется то, что мы по всему миру раскиданы. Ну, вот. Друзья и товарищи, а здесь встречается вот 100 человек. Вот вот я тут смотрю, тут. Даже мы бы, наверное, не поместились, если каждому по лежаку. А вот если приедете, я договорюсь, и мы устроим какой-нибудь отвязную патчей на берегу моря. О -о -о. Ну или что-то типа того. Окей. Так, я не вижу Юру. Так а, у меня доверенность. Так, висит, висит, Карпов Самара. Юра Юля Дорозова все зависло. Сейчас развиснет. Сейчас развиснет. время от времени, конечно, виснет. Но сейчас мы перейдем к следующему участнику, который я надеюсь все-таки. Вы... Вот видите, Юра Захаров вот так вот он выглядит. Но вот он, к сожалению, не победил И этими прибаутками. Перейдем к делу. Наталья гончарова Хо -хо. так ну что давайте смотреть наталья гончарова где где у нас наташенька здесь ли у нас наташенька детки давайте позовем наташеньку гончарову так может быть она нам ответит наташ для того чтобы выиграть забрать точнее воспользоваться своим м, юр захаров а подождите вот он вот он и, и наталья юра захаров все я вас это наверное из-за того что вис интернет угу. так ну раз уж я разыграл и наталья гончарова давайте юра я вас поздравляю все таки я своим волевым решением дам вам приз not вот. а наталья гончарова раз, наталья гончарова два наталья гончарова 3 все юра захаров поздравляю поздравляю старина теперь ты сможешь отдохнуть здесь вместе со своими друзьями или семьей потому что в этом отеле golden world сдаются не просто номера а целые квартиры и там есть четыре 4... Кое, кое место такое слово но тем не менее факт с вы можете приехать и свой возлюбленный и просто сам можете приехать и потом там устроить посиделку с друзьями вот. но я вас поздравляю свяжите со мной вся контактная информация в описании к этому видео и я вам скажу как вы сможете забрать свой приз да я как дед мороз действительно так ну а сейчас мы перейдем к водным процедурам потому что э, нужно уже сохранять эфиры на э, инстаграме и сейчас я буду продолжать поздравлять юру уже из воды так сейчас я как и обещал делаю со социальный стриптиз так и потом э, так стоп где вот он так а? а, это обязательно, чтобы хорошо было видно. <смех> я снимаю часы. Ой, так, это, так, Вон, то -то. так, YouTube виден. Так, все, я, честно говоря, уже очень жарко. Часы я уже снял, осталось снять очки. Снимаю микрофон со своими, своими гаджетами. И, внимание, мне настолько понравились эти плавки, что я купил еще такие же, такого же цвета. И новый сезон у меня будет по-старому. Старое по-новому. Так, ну что, вот он я. Так, скорее всего, инстаграм нужно сохранить. Сейчас за пару секунд сохраню в инстаграме сегодняшний трансляцию. Друзья, спасибо. Если хотите посмотреть социальное купание, то проходите ко мне на YouTube. Завершаю. Завершаю. Поделиться. Сейчас, пять секунд, друзья. Так. Инстаграм я сохранил. Простите за задержку. Теперь давайте вам покажу подробнее. Покажу подробнее море. Так, вот, показываю море. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Сейчас я вам поближе его покажу. Но перед этим сейчас установлю телефон так так так. Уж простите за удобство так все угу. несколько она у меня криватенько получилось но сейчас я думаю что понаблюдать за красивым видом всегда приятно поэтому сейчас я настрою стабик, чтобы вам хорошо было видно, вот. Ну что, пойдем к морю, покажу вам море. Ой-ой-ой-ой, как э -э, сама горячий песок, ты горячий? Ого, ого, вон я иду и хочу сказать, что уже обжигательно. А -а -а -а -а. О, вон сколько людей. Слышал, кстати, русскую речь. Очень уже хочется побольше видеть соотечественников из наших русскоязычных стран, скажем так. Но, Юрий, сегодня у вас двойной праздник. Поздравляем, поздравляем. О, какой вам подарок шикарный. Поздравляю, Юра, от души. Спасибо всем, кто может радоваться за других. Ну, а я сейчас сделаю заныр. Буквально туда и обратно. И скажу вам, какая вода. Когда нырял, думал, <смех> плавки слепят, забыл их завязать. Вода отличная, бодрящая, так что могу всячески рекомендовать. По поводу отдыхающих, видите, совсем их немного, но они есть. Друзья, огромное спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, в телеграм-канал. Там много полезной информации. Ссылка будет в описании. Видео каталог недвижимости, актуальные предложения по недвижимости. Инстаграм. Там выкладываю некоторые вещи, которые не, не выложил в YouTube. Ну и участвуйте и выигрывайте. И приезжайте в гости. Очень всем буду рад. Фух. Все, до встречи. Пока, друзья.